мир всем всем доброго воскресного дня пожалуй это последнее э, как это сказать выезд последнее э, наше не то что путешествие в общем выезд специально на природу поехали за грибами опять-то посмотреть но ну, что-то опять как-то не знаю не нашли еще посмотрим но мы помним что тут место есть и вот тут растет вот этот боярышник или боярышная, не знаю как ее правильно называют Полезная ягода Которая там для сердца полезная тоже Вот Она правда косточки имеет Ну все равно с нее можно тоже что-то сделать Или как минимум просто поесть Особенно можно дать ну, пожилым людям У кого там сердце болеет Я уж не знаю насколько это поможет Ну хоть бы покушать Все равно она сладенькая Она уже немножко сморщенная По всей видимости то ли морозит чуть-чуть Хотя вроде мороза-то не было В общем что-то ее уже это Прижала немножечко. Вот. Но слава богу, там было мало. Потом там чуть-чуть подсобрал. Рассмотрю, тут, тут больше, тут еще больше. И прям на одном пятачке, на небольшом, несколько кустиков. Вот. Очень радостно. Что вот такая ягода растет здесь у нас. Потому что у нас росла ягода ближе, но из-за пожара, в общем, все сгорело. А здесь, слава богу, еще в это растет и плодоносит. Вот, так что мы наберем Немножко И главное интересно, у нее шипы такие большие Прям колется так сильно Если так далеко На веточку Берешь Все вот. это дары природы Слава Богу Что Господь дает возможность Конечно это не персики какие-то там Не урюк, не абрикос в конце концов Но это вот Наши сибирские продукты, между прочим, есть такое ну, как бы мнение, оно не пустое мнение, основано на каких-то доказательствах, что э, полезен продукт именно тот э, для человека, вот в какой местности он живет, вот те продукты для него и полезны. Вот поэтому, основываясь на этом э, факте, мы собираем боярышник и будем его кушать. Так что всем желаю здоровья вот, и э, поддерживать свое здоровье такими природными препаратами, которые дает нам Господь. Вот, в данном случае такие вот вкусные ягодки полезные. И шиповник сюда тоже входит, потому что шиповник он вообще очень полезный. Мы его тоже подсобрали, его тоже было в этом году весьма предостаточно. Ну что ж, все. Всем благополучия. Оставайтесь с Богом.